Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы узнаете, как можно зарабатывать в сети интернет в достаточно крупную сумму. Данный вид заработка основывается на истории реальной торговли. Хочу обратить ваше внимание на ранее снятое одно видео. Здесь прибыль достаточно существенная, а из истории счета можно увидеть достаточно хорошие тейк профита, то есть прибыль достаточно существенная. Вот еще одно доказательство того, что зарабатывает реально каждому, у кого есть интернет желание. На тот момент прибыль составила 800 долларов за 72 часа. Прошло 4 месяца, многое изменилось, многое добавилось. И смотрите пример, как теперь я могу зарабатывать 1200 долларов за один день. Здесь мы видим ордер на продажу. Достаточно хорошая прибыль в размере 250 пунктов. стоит 2 доллара, около 500 долларов за вечер. То есть достаточно просто установить и главное соблюдать правила которые вы видели сейчас на экране. То есть, когда пересекается нулевая отметка по горизонтали, то есть идет переворот. Это дополнительный сигнал. Начинаем вообще смотреть с h4. Видим по нулевой. Затем по h1. Готовимся, ждем этого момента. Далее. Мы будем смотреть М30, М15. Все должно быть то же самое. И непосредственно по М5 уже более точно входить в рынок. Здесь мы уже будем готовиться закрывать ордер, то есть фиксировать прибыль. Но ожидается переворот. на синюю зону. Также помним о правилах, которые нужно обязательно соблюдать. Ну, я прогнозирую рост. А сейчас немножко отвлечемся и Видим второй график, который также очень легко настроить. Но визуально понятно и просто. Торговать пересечение цены. Синяя линия. Скользящая средняя называется. Знак в виде сигнала нападения канал, то есть цена идет по каналу, а если она пробивает канал, то движется дальше. Это также дополнительный индикатор, о нем я подробно написал. Здесь видим также индикатор прогноза, на данный момент он показывал на продажу, и видим, что прогноз зашелся Возвращаемся к методике. На следующий день по прогнозу, о чем я вам ранее показывал, ожидался разворот из красного в синюю зону. То есть был четко открыт ордер по правилам, о которых я вам рассказывал. Но точно так же была четко зафиксирована прибыль максимальная. И открыт еще... Один ордер. Достаточно хорошая прибыль. Точно так же будет меняться синяя на красная. Обязательно надо учитывать H4, H1, M30. То есть все должно совпадать. Что так и происходит в большинстве случаев. И прибыль как бы фиксируете максимально. Не упускаете лишние пункты. То есть все по максимуму. Но обязательно учитывайте все временные интервалы с H4 по M5. И всегда открывайте новый ордер на пересечении нулевой отметки. Заработанные деньги выводятся в течение 7 часов. Я открою вам секрет моего заработка. Если вы хотите зарабатывать хорошие деньги, как я, то вы не должны откладывать это на завтра. Обращайтесь по Skype либо ICQ, Начать можно с демо-счета. Всем финансовых побед. До встречи.